Добрый день, уважаемые участники нашего антикризисного марафона и зрители. Пожалуйста, прежде чем мы начнем, напишите, поставьте плюс, что вы меня и видите, и слышите. Все хорошо со связью. Жду ваших ответов. Большое спасибо за ответы. Итак, мы начинаем. У нас сегодня седьмой тренинг в рамках нашего антикризисного марафона для предпринимателей. И сегодня мы с вами будем говорить про то, как заключить договор. И не просто заключить договор по результату проведенной закупки, но и заключить договор в свою пользу. Пожалуйста, задавайте вопросы, которые у вас будут появляться по ходу нашего мероприятия. Пишите их в общий чат. Если вдруг будут проблемы со связью, тоже пишите в общий чат. По традиции вы получите ссылку для просмотра записи по результату нашего вебинара. И таким образом в любой момент сможете вернуться ко всей интересующей вас информации. Итак, любая закупка, ну точнее даже не любая, а подавляющее большинство, здесь будет так правильно сказать, по результату проведенной закупки мы заключаем с вами контракт или договор. Здесь понятие терм... касается терминологии. Контракт – это понятие, которое у нас присутствует в рамках 44-го федерального закона. И договор – понятие чаще всего используется при заключении, при завершении, точнее, процедуры в рамках 223-го федерального закона. Но для участника закупок итог означает одно и то же. Это заключение контракта, заключение договора по результату проведенной процедуры. И, соответственно, то, к чему мы с вами стремимся – стремимся выиграть закупку, заключить на выгодных для нас условиях контракт-договор и, собственно, привести к исполнению контракта или договора. И мы с вами возьмем пример 44-го федерального закона. Мы с вами возьмем самую распространенную процедуру – это электронный аукцион. На примере электронного аукциона рассмотрим, каким образом происходит заключение контракта. Итак, когда подведены итоги, то есть иными словами рассмотрены вторые части заявок, наступает этап заключения контракта. И здесь, когда вы уже по итоговому протоколу видите себя в качестве победителя, я рекомендую уже на этом этапе заниматься вопросом о предоставлению обеспечения исполнения контракта, если такое обеспечение было предусмотрено в рамках закупки иными словами, вы можете на этом этапе, если ваш выбор – это банковская гарантия, заручиться решением банка, решением о том, что вам будет выдана банковская гарантия, ну и, собственно, уже готовить необходимый пакет документов. Проще, если вы уже ранее участвовали, у вас есть банк, с которыми вы сотрудничаете, и вы знаете, что вы с большей долей вероятности получите одобрение в части получения банковской гарантии. Если у вас это вопрос, который возник перед вами первый раз, то, конечно, здесь желательно еще даже на этапе участия в закупке, на этапе подачи заявки, возможно, получить предварительное одобрение банка. Сразу хочу отметить, что если.. У вас баланс нулевой, если компания только начала свою деятельность, то большая вероятность того, что банковские гарантии могут отказать. Но все равно решение исключительно за банком и в каждом конкретном случае банк принимает индивидуальное решение в отношении участника закупок но нужно быть готов к любому исходу событий, поэтому если вы второй вариант выбираете, либо так складывается ситуация, что вы вынуждены выбрать обеспечение в виде денежных средств, здесь, конечно, значительно проще именно с технической точки зрения. Вы когда получаете контракт, до подписания контракта со своей стороны вы перечисляете обеспечение исполнения контракта заказчику по тем реквизитам, которые указаны в документации, ну и, соответственно, на площадку при подписании контракта вы прикладываете обеспечение исполнения контракта с платежного поручения, как факт того, что вы деньги перечислили. И здесь алгоритм будет следующим. Да, подведены итоги. В течение пяти дней заказчик направляет проект контракта участнику закупок, участнику-победителю. То есть мы с вами, повторю, берем пример электронного аукциона. Здесь схемы и сроки будут такие. Пять дней на получение контракта со стороны заказчика. Заказчик присылает тот контракт, тот шаблон контракта, который был изложен изначально в аукционной документации. Но здесь очень важный ключевой момент. Нужно проверить этот шаблон контракта, проверить на заполнение Обязанность заполнения контракта возложена на заказчика. И если вы получили идентичный контракт тому, что вы видели в аукционной документации без заполнения, без ваших реквизитов, то это причина для того, чтобы направить протокол разногласий. Поставьте, пожалуйста, плюс, кто получал пустой проект контракта, и минус, кто, к счастью, не получал. Ну, плюс ставим, кто получал, минус, кто э, не получал пустого проекта контракта. Да, вижу. Есть у нас участница, кто получала, да, и не одна, кто получал пустой проект контракта. К сожалению, на сегодняшний день по-прежнему эта ситуация распространена, потому что заказчики, к сожалению, не все знают, что нужно обязательно заполнять проект контракта, что у поставщика отсутствует такая возможность, даже чисто техническая, я уже не говорю про закон, заполнить проект контракта. У поставщика, в свою очередь, после получения проекта контракта, у него есть ряд задач. Первая задача, первостепенная, это проверить контракт на заполнение, проверить контракт на совпадение с той версией контракта, которая была изложена в аукционной документации. Проверить обязательно нужно цену. Здесь в части цены мы уточняем ту систему налогообложения, которую указал заказчик. Как правило, заказчики, если вы заранее не уведомляете о том, что вы, например, находитесь на упрощенной системе налогообложения, они стандартно высчитывают НДС, то есть указывают цену контракта, в том числе НДС, и вычисляют сумму НДС. Поэтому здесь, если вы, например, находитесь на упрощенке, я рекомендую, как поступить в этой ситуации? Я рекомендую в этой ситуации обязательно, когда вы заполняете вашу заявку, неважно это какая процедура, если вы на упрощенке вы прикладываете в состав заявки уведомление о применении упрощенной системы налогообложения, чтобы заказчик заранее знал о том, что вы на упрощенке находитесь. Если это аукцион, то прикладываем во вторую часть заявки, потому что уведомление, естественно, фигурирует наименование компании. И тогда заказчик, соответственно, уже правильно укажет цену контракта. Но здесь, опять же, уточню, что с большей долей вероятности правильно укажет применение НДС, либо НДС не облагается и, соответственно, уже это как минус одна ошибка будет со стороны заказчика. Но, к сожалению, бывают такие кадры, которые даже, если приложено с нашей стороны уведомления, все равно стандартно указывают ставку НДС, вычитывают сумму НДС, такой контракт нам присылают, думаю. И, конечно, здесь важно все это учесть в дальнейшем для того, чтобы обязательно направить заказчику протокол разногласия. И когда мы со своей стороны подписываем контракт, если нет никаких разногласий, если мы видим, что заказчик направил контракт полностью правильно заполнен, отсутствуют какие-либо ошибки, то в этой ситуации это идеальный вариант. Мы со своей стороны подписываем контракт и обязательно до подписания контракта мы прикладываем сведения о том, что мы предоставили обеспечение исполнения контракта. Это либо скан банковской гарантии, либо скан платежного получения. Вот, вижу, что регулярно получаете незаполненный контракт. К сожалению, да, ситуация распространена. И когда вы подписываете контракт, соответственно, контракт дальше уходит уже в адрес заказчика, и заказчик, его финальное действие, это подписание контракта, это считается заключением контракта. С чем еще можно столкнуться на этапе заключения контракта? На сегодняшний день, это относительно недавнее нововведение, заказчики со своей стороны направляют проект контракта через функционал единой информационной системы. И сама я неоднократно сталкивалась с тем, что когда заказчик направляет контракт через функционал единой информационной системы, мы в своем личном кабинете его не видим, к сожалению. Это технические сбойники со стороны единой информационных системы. Ну и соответственно, тоже за этим желательно следить и так как не возбраняется на этапе заключения контракта общаться с заказчиком на этом этапе, на этой стадии можно уже звонить заказчику, можно устанавливать контакт и спрашивать, отправили контракт или нет, ну или, либо общаться по электронной почте. И сложность здесь может возникнуть как раз с тем, что заказчик направляет контракт в единой информационной системе, а мы его видим и подписываем на сайте электронной площадки. Поэтому будьте внимательны, если уже прошел первый, второй, третий день, вы контракта не видите, не лишним будет поинтересоваться, направил или нет заказчик контракт, но помните, что все равно по закону у них 5 дней для направления контракта по электронному аукциону. И это же касается тоже конкурса. И когда мы получаем контракт на сайте электронной площадки, мы, соответственно, при отсутствии протокола разногласий, контракт подписываем и не забываем про обеспечение исполнения контракта. Если Другой вариант. Если вы изучили контракт, то у вас есть какие-либо ошибки, то есть вы видите, точнее, не ошибки, вы видите несоответствие первоначальной версии контракта. Это причина для направления протокола разногласий. К сожалению, сегодня особенность электронных процедур заключается в том, что я говорю про 44-й федеральный закон, что мы всего лишь один раз можем направить протокол разногласий. Поэтому будьте внимательны. И все те а, разногласия, которые вы нашли к контракту, их нужно учесть, перечислить по пунктам в едином протоколе разногласий. Это момент принципиальный. А далее уже технической возможности, и а, такой возможности по 44 му федеральному закону не предусмотрено. Соответственно, все разногласия мы учитываем в одном, проекте, а, в одном протоколе разногласий и направляем его в адрес заказчика через функционал электронной площадки. Тот срок, который у нас отведен для подписания контракта или для направления протокола разногласий. Это 5 дней с момента получения проекта контракта. То есть у нас есть 5 дней для того, чтобы в случае подписания контракта полностью решить вопрос с обеспечением исполнения контракта, получить, например, банковскую гарантию и предоставить скан банковской гарантии на площадку. Либо второй вариант – это перечислить денежные средства в адрес заказчика и стан платежного поручения предоставить на электронную площадку. Расскажу о той интересной ситуации, с которой я столкнулась не так давно. Сотрудничала с поставщиком и как раз этап заключения контракта. Заказчик направил контракт, мы его изучили, у нас разногласий никаких не возникло, мы решили контракт подписать. В качестве обеспечения исполнения контракта мы перечислили денежные средства, но так случилось, что, к сожалению, бухгалтер компании ошибся и обеспечение исполнения контракта перечислил без 50 копеек, то есть после запятой было еще 50 копеек, а бухгалтер в меньшую сторону округлил и перечислил такую вот сумму. И здесь, к счастью, ситуация была решена в нашу пользу, потому что в этот же день, и вот это тоже момент принципиальный, мы успели, перечислили недостающие 50 копеек другой платежкой, и мы уже на электронную площадку предоставили два платежных поручения. Это я рассказываю к тому, что да, такой вариант он тоже допустим, то есть фактически здесь вы ничего не нарушаете. Со стороны закона здесь не к чему придраться. У вас есть обеспечение исполнения контракта, но да, оно предоставлено в виде двух платежных поручений. Но по факту вы в день подписания предоставляете обеспечение исполнения контракта. Это допустимо, но, конечно, все равно по возможности я не рекомендую практиковать подобные ситуации, потому что есть некий риск что заказчик все равно обратится в контролирующий орган, ну и, соответственно, уже в зависимости от региональной практики будут решать с учетом, соответственно, региональных местных особенностей принятия подобных решений. Но с большей долей вероятности, конечно, будет решение на стороне участника закупок. Другая ситуация может возникнуть, когда, например, вы не в один день перечислите обеспечение исполнения контракта. Такое тоже было в моей практике, И вот здесь уже, к сожалению, ФАС не был на стороне участника, потому что в законе указано, что обеспечение исполнения контракта предоставляется участникам закупки до заключения контракта, соответственно, до подписания контракта. И здесь уже ФАС расценили данную ситуацию, как уклонение участников в связи с тем, что обеспечение исполнения контракта не было предоставлено, и здесь уже не учитывали, что обеспечение не было предоставлено в полном объеме. Да, вижу, что была такая ситуация, Ну вот, соответственно, это говорит о том, что не редкость такая ситуация, и здесь... По сути, только внимательность со стороны участников, внимательность со стороны всех тех специалистов, которые задействованы в процессе. Нет, слайды пока еще не менялись, вот сейчас будет следующий слайд. Итак, по срокам. пять дней у нас есть на подписание контракта, либо на направление протокола разногласий с момента получения. То есть мы фактически можем либо подписать контракт, первый, либо во второй, либо в третий и так далее, вплоть до пятого дня. Все это допустимо в рамках закона. Бывают такие ситуации, что э, после подведения итогов у заказчика у него тоже есть пять дней на направление, он направляет первый день контракт. У нас есть пять дней на подписание контракта, а у нас тоже все готово, и мы подписываем контракт первый день. Такое допустимо. Но здесь возможна следующая ситуация. Когда мы столь оперативно сработали, сработал оперативно заказчик, а потом проходит первый, второй, третий день, мы контракт подписали, и мы ждем подписания со стороны заказчика. А у заказчика нет технической возможности, нет возможности по закону подписать контракт, потому что заказчик подписывает, то есть заключает контракт, не ранее, чем через 10 дней с момента публикации итогового протокола. Вот это тоже стоит учитывать, и здесь уж, пожалуйста, не мучайтесь заказчика вопросами. Когда вы подпишете контракт, через 10 дней у него открывается подпись контракта и в течение 3 дней с момента открытия контракта он подписывает этот контракт. Что касается 223 федерального закона, здесь общая формулировка по факту заключения договора, она присутствует также в гражданском кодексе, общий срок заключения договора не превышает 20 дней с момента соответственно подведения итогов по закупке. Здесь по факту срок может быть несколько больше. И если мы направляем протокол разногласий, вернемся к этой ситуации, то у заказчика есть три рабочих дня, чтобы наш протокол разногласий обработать. Далее после получения исправленного проекта контракта у нас есть три рабочих дня, чтобы контракт этот подписать. И ни для кого не секрет, что некоторые участники используют протокол разногласий, чтобы по факту потянуть время, чтобы успеть подготовить обеспечение исполнения контракта. Это тоже является допустимым, но здесь, конечно, очень важна та причина, по которой вы направляете протокол разногласий. Такой некий лайфхак, я не хочу его рекомендовать, но тем не менее вы будете знать, что есть такая возможность, но использовать или нет ее, это уже на ваше усмотрение. По-прежнему многие заказчики по тем закупкам, которые проводятся для СМП и СОНК, в рамках 30 статьи, они используют в своей документации общую формулировку по факту исчисления обеспечения исполнения контракта. То есть они указывают, что обеспечение исполнения контракта рассчитывается с учетом начальной максимальной цены. То есть определенный процент от 5 до 30 процентов, либо в этом году от 0,5 до 30 процентов от начальной максимальной цены. А если это закупка для СМП и СОНК, мы с вами знаем, что в этом случае обеспечение исполнения контракта, оно исчисляется от итоговой суммы, по которой собственно были завершены торги. И вот здесь некоторые заказчики, не все, но э, все равно вот такую небольшую ошибку в своей документации не допускают, допускают в проекте контракта Поэтому будьте внимательны, можно вот такой вот момент использовать в свою пользу, если нужно, собственно, потянуть время. Даже если не нужно потянуть время, все равно обращайте на это внимание и при необходимости направляйте протокол разногласий, потому что... Если вы все же предоставляете обеспечение исполнения контракта, будучи субъектом малого предпринимательства, сумма либо начальная максимальная, либо итоговая сумма, по которой заключается контракт, конечно, это могут быть совершенно разные цифры, и в связи с этим разная сумма, сумма варьируется обеспечение исполнения контракта. Далее когда мы направляем протокол разногласий все на этой стадии контракт уже находится у заказчика у заказчика три дня для того чтобы либо внести изменения либо если он считает что вы направили некорректный протокол разногласий либо заказчик указывает что существует необходимость внесения, изменений, соответственно он направляет последнюю версию контракта тот контракт который был направлен изначально и на этой стадии у участника уже отсутствует возможность направления повторного протокола разногласий нужно на этом этапе контракт подписывать подписываем контракт и далее уже этап заключения контракта и вот здесь очень внимательно стоит быть при подписании контракта Потому что бывают такие случаи, когда участники считают, что можно быть признан уклонившимся от заключения контракта только ввиду неподписания контракта в срок. Конечно, это основная причина, когда участник закупки либо в первый раз, либо уже после протокола разногласий не укладывается в срок подписания контракта. Но здесь есть ключевые моменты, которые, по которым тоже участник может быть признан уклонившимся от заключения контракта. Первая ситуация, первая ситуация после неподписания контракта в срок ⁇ это не предоставление обеспечения исполнения контракта, не предоставление ни банковской гарантии, ни соответственно, обеспечение в виде денежных средств. То есть в этой ситуации это приравнивается к тому, что участник уклоняется от заключения контракта. Другой вариант, когда по закупке было предоставлено обеспечение исполнения контракта и был подписан контракт срок, но не исполнены обязательные требования с учетом антидемпинговых мер. Это 37 статья 44 федерального закона. Здесь участник закупки тоже признается уклонившимся от заключения контракта. И будьте внимательны, даже если участник закупки предоставляет обеспечение исполнения контракта, но не подтверждает свою добросовестность, то есть не предоставляет либо в полуторном размере обеспечение исполнения контракта, либо не предоставляет обеспечение исполнения контракта, и, точнее, предоставляет обеспечение исполнения контракта не увеличивает в полтора раза, обеспечения и не предоставляет ранее исполненные контракты, это тоже причина для того, чтобы признать участника закупки соответственно уклонившегося от заключения контракта. И что в этой ситуации, какие в этой ситуации дальнейшие действия заказчика? Заказчик со своей стороны публикует протокол. Протокол об уклонении участника закупки от заключения контракта. И следующий этап на этом этапе по закупке предлагается второму участнику заключить контракт. И вот это тот случай, когда участник закупки второй, он может либо согласиться, может также и отказаться по собственному усмотрению. Если вы были когда-либо вторыми и подписывали контракт, поставьте, пожалуйста, плюс. Если пока еще в практике не доводилось быть вторым участником, подписывать контракт, ставим минус. То есть в этой ситуации, конечно, интерес второго участника, да, вижу, что были такие ситуации, у кого-то пока еще не было. В этой ситуации интерес второго участника, он заключается в том, что если закупка по-прежнему ему интересна, причем интересна именно по той цене, которую он предложил в ходе торгов, он может контракт подписать. Если закупка перестала быть интересной, уже нашлись другие контракты, все силы, мощности брошены на исполнение других контрактов, то, соответственно, здесь можно отказаться. Другая ситуация первого участника. Первый участник, то по результату подведения итогов признан победителем, он не может отказаться, его обязанность по закону – это исполнение контракта. В противном случае он признается уклонившимся под заключения контракта. Если второй участник соглашается на заключение контракта, то к нему предъявляются точно такие же требования, как к первому поставщику. Соответственно, нужно предоставить обязательное обеспечение исполнения контракта, либо денежные средства, либо банковскую гарантию. Если и второй участник ушел в минус, то и антидемпинговые меры тоже ко второму поставщику применяются. То есть, соответственно, все те же условия, что предусмотрено для первого, они распространяются на второго участника. Иная ситуация, и, к сожалению, некоторые поставщики по-прежнему путают эти две ситуации. Вторая ситуация, когда на этапе подведения итогов, то есть еще идет этап рассмотрения вторых частей заявок до заключения контракта, первый участник его заявка по второй части не соответствует требованиям. А вот заявка второго соответствует и по первой, и по второй части, по результату подведения итога. В этой ситуации вот этот второй участник, он становится автоматически первым, потому что первого отклонили от заключения контракта. Его заявка требованиям не соответствует, соответственно, с ним контракт не заключается. И ввиду этого второй автоматически стал первым, и он обязан заключить контракт. В этой ситуации важно в данный случай не путать. Если уже по результатам заключения контракта первый уклонился, второй согласился, он может либо согласиться и подписать контракт, либо может отказаться, и в этой ситуации ему за отказ ничего не будет. Если первый участник который, неважно, по результату подведения итогов стал первым, либо уже на этапе заключения контракта, ну, собственно, он, он и есть первый участник, не подписывает контракт, то самые негативные последствия. Это потеря обеспечения заявки, это, собственно, в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года. Это своего рода дисквалификация от участия в закупках сроком на 2 года по тем закупкам, по которым установлено отсутствие поставщиков в реестре недобросовестных поставщиков. И вот здесь на этапе, когда победитель признается уклонившимся от заключения контракта. Первый участник был признан уклонившимся от заключения контракта. Заказчик вправе заключить контракт со вторым участником, обратиться в суд с требованием возмещения убытков, причиненным уклонением в части непокрытой суммы. Но здесь на практике, скорее всего, будет именно заключение со вторым участником, если второй участник согласится контракт подписать. И э, если возникла такая ситуация, что первый участник уклонился от заключения контракта, второй участник отказался от заключения контракта, закупка признается не э, несостоявшейся, ввиду того, что победитель не определен, и к третьему участнику право заключения контракта не переходит сейчас по требованиям 44 федерального закона. Соответственно, такая закупка вносит изменения в план график и проводится заново, потому что потребность у заказчика остается. Итак, ну вот, собственно, презентация тут она до вас будет доведена. Еще раз сможете внимательно посмотреть, как это работает, и эту схему используется и в практике. Второй участник, он может быть признан уклонившимся от заключения контракта, а когда он согласился подписать контракт, но при этом он контракт при подписании контракта не предоставил обеспечение исполнения контракта, не исполнил требования по 37 статье и не подписал в течение трех рабочих дней до проект контракта в случае, соответственно, когда контракт ему уже направлен. То есть здесь фактически уже Речь идет про э, уклонение второго участника. Далее, отдельно хочу поговорить про так называемые закупки без определенного объема. Как происходит участие в них, как происходит заключение контракта по таким закупкам. Что такое закупки без определенного объема? Это э, те закупки, по которым заказчик изначально не э, знает точный объем, который потребуется ему в ходе э, исполнения конкретного контракта. Как пример можно привести утилизацию отходов, например, либо обслуживание автомобиля служебного, когда у заказчика есть служебный автомобиль, но в течение, например, года он не знает, сколько раз потребуется техническое обслуживание этого автомобиля, замена запчастей и сопутствующей работы соответственно, по замене запчастей. В этом случае целесообразно провести закупку без объема. Более того, заказчики по собственному усмотрению сейчас получили такой некий карт для того, чтобы любые закупки проводить без объема. Но, естественно, они проводятся только в том случае, когда это целесообразно. Заказчики в этом случае, заполняя извещение, документацию о закупке, учитывают ряд особенностей. Они указывают начальную, сумму, начальную цену единицы товаров, работы, услуг, то есть перечисляются все гипотетически возможные товары, работы, услуги, которые могут потребоваться в ходе, например, обслуживания автомобиля. Вычисляется начальная сумма всех, еди... всех цен единиц товаров, работы, услуг, то есть суммируются предыдущие значения и определяется максимальное значение цены контракта. Это максимальное значение цены контракта. Это некая твердая сумма, впоследствии по которой будет заключен контракт с победителем. Эта сумма указывается изначально, далее она не меняется, но от этой суммы происходит расчет обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в случае, если эта цена установлена. Что происходит по факту? По факту происходит торги. Если, например, это электронный аукцион, то от начальной суммы цены единиц товаров, работы, услуг, происходит снижение. И вот на этом этапе, когда еще участник принимает решение, участвовать в аукционе или нет, нередко начальная сумма цены единиц товаров, работы, услуг, она вводит участника в некое заблуждение. Когда участник видит привлекательную цену, привлекательные услуги, товары, работы, которые предусмотрены этой закупкой, и определяет для себя, что да, однозначно контракт интересный, стоит участвовать. Но не все так просто. По факту заказчик перечислил все возможные товары, работы, услуги, которые могут потребоваться, могут и не потребоваться в ходе исполнения контракта. Определил начальную сумму всех этих цен, единиц товаров, работы, услуг, и, собственно, от этой суммы проводит снижение. Для чего проводятся торги в этой ситуации? Торги проводятся с одной всего лишь целью, для того, чтобы определить процент снижения. И вот этот процент снижения, он будет применяться в ходе к тем товарам, работам, услугам, которые потребуются для исполнения контракта. Которые не потребуются для исполнения контракта, работы, услуги, товары, соответственно, они и не Вычисляются заказчиком и не выбираются, так сказать, в ходе исполнения этого контракта. Поэтому будьте внимательны, если действительно вы видите, что, например, сумма обеспечения небольшая, сумма обеспечения заявки тоже небольшая, стоит поучаствовать. Если вы видите, что это суммы большие и на кону другие контракты, которые могут пострадать в части исполнения, конечно, стоит несколько раз просчитать и просчитать свое участие и в дальнейшем уже принять решение, стоит участвовать в этой закупке или нет. Кто участвовал в закупке без объема, ставьте «плюс». Кто пока еще не принимал участие в таких закупках, ставим «минус» в наш общий чат. Так, есть участники. Напишите, пожалуйста, по каким товарам, работам, услугам была закупка. Какой был предмет закупки? Мы в основном с моими поставщиками участвуем на вывоз бытовых отходов, участвуем тоже на обслуживание автомобиля, да, ТО автомобили, технические ремонты и обслуживание автомобилей. Да, это чаще всего те работы, которые встречаются в Так, мы с вами идем дальше. Сейчас хочу дать несколько практических советов со ссылками на статьи закона. На сегодняшний день существует возможность заключить контракт со вторым участником после расторжения контракта. И вот, конечно, такая ситуация для определенных поставщиков, для некоторых поставщиков, именно для тех, для кого еще по-прежнему закупка актуальна, Такая ситуация может быть привлекательна. Заказчик вправе заключить контракт со следующим участником без объявления повторной закупки при соблюдении определенных условий. То есть, иными словами, когда уже был заключен контракт с первым участником и контракт этот находился на соответственно, исполнении контракта, Могут возникнуть такие ситуации, что участник первый не исполняет контракт, и, соответственно, со стороны заказчика потребность возникает для расторжения контракта. И в этой ситуации важно заказчику заручиться согласием такого участника закупки заключить контракт. То есть второй участник, он может отказаться, может согласиться по собственному усмотрению. Далее, второй участник обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если это обеспечение было предусмотрено документацией о закупке. Предоставляется обеспечение исполнения контракта не в полном объеме, а с учетом уже пропорционального снижения, с учетом тех обязательств по контракту, которые ранее исполнил первый участник. То есть покрывается только сумма по неисполненному контракту, рассчитывается пропорционально. Это по факту те работы, услуги, которые выполняет второй участник, либо поставка той части товаров, которую нужно предусмотреть в рамках уже следующего контракта, контракта с другим участником. И обязательно первый поставщик, который не справился с исполнением контракта, его заказчик включает в реестр недобросовестных, в реестр недобросовестных поставщиков и соответственно эти сведения отображаются уже в, в реестре РНП в открытом виде. Контракт заключается с соблюдением условий, которые предусмотрены в части заключения контракта по 34 статье по части 1 44 федерального закона. В том числе содержится информация по срокам исполнения контракта, указанной в документации закупки с учетом положений части 18 статьи 95 44 федерального закона. И речь идет здесь о том, что цена контракта уменьшается пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг. Данный контракт, можно заключать бумажные формы. То есть на сегодняшний день пока функционал электронных площадок, единая информационная система полностью в этой части не разработан, и в связи с этим предусмотрена возможность бумажного заключения контракта. Здесь мы обращаем внимание, если, например, нам заказчик задает такой вопрос, на письмо федерального казначейства. Реквизиты вы видите на экране. То есть, таким образом, можно вот этот момент трактовать в свою пользу, и если заказчик обращается к вам в части заключения контракта, нужно обязательно, конечно, вспомнить, что это была за закупка, потому что здесь, возможно, та ситуация, что через определенное время уже обращается заказчик, мы уже можем и забыть про эту процедуру, ну и, соответственно, оценить все возможности и принять решение в нашу пользу, заключать контракт или нет. Далее, возможно, иная ситуация, когда победитель закупки заключает контракт, например, на определенный объем, и вот в частности здесь я привожу конкретную ситуацию, победитель закупки заключает контракт с больницей на поставку венгеновской пленки на 2,5 миллиона рублей. Заказчик выбирает продукцию всего лишь на 1 миллион рублей, после этого говорит поставщику, давай контракт расторгнем, у меня больше потребностей в рентген пленки нет. Мне не нужна больше эта пленка, соответственно контракт уже не актуален. Но здесь важно учитывать, что так как у заказчика есть определенный доведенный лимит до организации, Соответственно, вот эти вот денежные средства, они предусмотрены под конкретную закупку. В данной ситуации это закупка рентгеновской пленки. Плюс по ходу закупки было еще, допустим, снижение определенное. Соответственно, у заказчика однозначно денежных средств для того, чтобы полностью покрыть сумму у него, есть эти денежные средства. Но, как часто бывает, возвращаясь к нашему примеру, участник уже купил весь объем необходимого товара, ну и, соответственно, Теперь она занимает склад, да даже если бы она не занимала склад, просто уже товар оплачен. Что в этой ситуации делать поставщику? Здесь мы помимо норм 44 федерального закона, либо 223 федерального закона, мы учитываем обязательно нормы гражданского кодекса. И я в этой ситуации, для того чтобы все-таки выйти с плюсом для себя, рекомендую направлять уведомления в в адрес заказчика, то есть такие некие гуманные меры использовать. Укажите что вы соответственно не согласны на расторжение этого контракта и здесь обратитесь к части 2 статьи 515 гражданского кодекса указано мне следующее что выборка заказчиком, покупателям всего товара, установлен договором поставки срок при его отсутствии в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности к поставке всего товара, дает поставщику право отказаться от исполнения договора, либо потребовать от покупателя оплаты всего товара. Ну, конечно, в этой ситуации нужно будет все равно поставить весь товар, но ну и, соответственно, требовать оплату по товару. Вы вправе требовать оплату товара, несмотря на то, что товар весь не выбран. И вот здесь мы обязательно направляем уведомление заказчику о том, что наш товар готов к поставке. И далее уже, если заказчик не соглашается, свое письмо мы переделываем, соответственно, уже в обращение в суд. И идем далее уже в судебную инстанцию, разбираемся по этой ситуации с заказчиком, к сожалению, в суде. Напомню, что 2020 год он трактует свои правила, и здесь возможно в определенных случаях, когда участник закупки доказывает свою невиновность, а виновность именно корона кризиса, коронавируса, в том, что он не может поставить товар в срок, либо не может привести весь товар. Соответственно, в этой ситуации мы можем, доказав свою невиновность, выйти из этой ситуации с плюсом для себя. В этой ситуации возможно и продление сроков, и изменение объема поставки. Соответственно, здесь очень важно грамотно подойти к сложившейся ситуации и направить соответствующее уведомление заказчику. Но эти правила они действуют только пока в текущем году, что для нас предусмотрен 2021 год, покажет время. Итак, мы с вами сегодня рассмотрели вопрос по заключению контракта, по заключению договора в нашу пользу. Пожалуйста, если у вас остались какие-либо вопросы, либо появятся вопросы уже после нашего тренинга, вы можете задавать их нам на электронную почту. Вы можете любые вопросы касательно закупок присылать. Почту я сейчас написала в нашем чате. Презентация будет до вас доведена, соответственно, все нормы законодательства вы увидите, сможете использовать их в своей практике. Мое время подошло к концу. Большое спасибо за внимание, всего доброго и до свидания.